друзья приветствую вас на своем канале самовар сегодня в своем видео я вам расскажу как э, включить hyperview с помощью powershell поехали открываем powershell от имени администратора powershell запустить от имени администратора и вставляем туда команду команду я оставлю в описании. Так. Секундочку. Нажимаем Enter. И у нас прошел процесс загрузки. Так, все, окей. И теперь нам необходимо перезагрузить компьютер. Вот таким методом можно включить Hyper-V с помощью PowerShell. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.